Всем привет! Друзья, я вижу, что вам понравилась скумбрия под шубой. Мне она тоже очень сильно понравилась. Я ее готовил уже два раза. Сегодня я ее буду готовить третий раз для себя. На этот раз я лук обычный просто хочу заменить зеленым луком. Мне кажется, это тоже будет вкусно. Но сегодня ролик будет не об этом. Я хочу показать вам, как легко и просто можно почистить скумбрию от костей. Скумбрия, э, вообще рыба гораздо вкуснее селедки. Я вам даже рекомендую везде, где используется селедка в каких-то салатах, меняйте ее на скумбрию. Салаты будут однозначно вкуснее. Ну и костей у скумбрии. Гораздо меньше, чем у селютки и чистить ее немножко легче. Давайте посмотрим. Скумбрия малосольная. Соленая не по моему рецепту, я ее купил в магазине, уже почистил от кишок, удалил все лишнее, помыл. И теперь сейчас покажу вам, как легко можно оставить одно филе. Берем нож, его необходимо загнать, вот есть боковой плавник. Под плавник, под углом 40 градусов, 45, извиняюсь, 45 градусов, как раз вот на, по направлению к середине головы. Вот таким образом. С обратной стороны сделать то же самое. Все, голова легко удалилась мясо не осталось на ней все хорошо теперь теперь ножом вдоль хребта Делаем надрез и срезаем половинку скумбрии до хвоста. Вот таким образом. Теперь, как и говорил, у скумбрии костей меньше, чем э, в селедке. В селейной части их уже нет. Осталось только вот посередине, как раз в... Вдоль хребта получается, есть вот такие вот маленькие косточки. Они неприятные, салат особенно вообще должен быть без костей. Можно их взять пинцет, но чтобы этого не делать, это достаточно неудобное занятие. Я беру просто, беру и... Разрезаю вдоль предположительно костей. Делаю надрез. Отделяю половину раз. И опять уже отрезаю само место, где расположены эти кости. Все. Мясо без костей. Теперь нужно удалить она в салате тоже нежелательно каким образом хвостовой части делаем небольшой надрез чтобы пальцем зафиксировать зажать шкуру и ножом аккуратненько параллельно филейной части режем Все. Мясо без костей. Теперь его очень удобно нарезать на салат. Небольшими кусочками. На ту же шубу, например. Вот так. Отказывайтесь от селедки переходите на скумбрию. Эта рыба гораздо вкуснее и полезнее.